Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про навязчивые мысли, которые мешают заснуть. Очень часто первая стадия обострения тревожного расстройства это когда уже возникают проблемы со сном. То есть у человека возникает сложность засыпания. засыпанием, потом он просто проспит несколько часов, быстро просыпается, или сон поверхностный, или снятся постоянно кошмары, его выбивает из сна. И здесь одним из таких моментов является именно навязчивые мысли перед сном, которые, собственно, и мешают. Здесь есть два фактора. Первый – это физический. Ваша тревожность создает нервное напряжение, которое не дает вам перейти в расслабленное состояние, перейти в сон. А второй момент эмоциональный И вот здесь мы говорим об эмоциях и мыслях Казалось бы, здесь все очевидно Я о чем-то думаю, у меня это вызывает страх Вот мои мысли этот страх и вызывают Но дело в том, друзья, что эмоции возникают у нас по-другому Мы эмоциями реагируем И реагируете вы не на сами ваши мысли Я поясню Когда вы лежите в кровати вы находитесь в режиме реального времени, здесь и сейчас. Но вы мысленно начинаете анализировать что-то уже случившееся в жизни. Например, что произошло за день. Как я сходил, что я сказал, что я делал, а как вот было вот это, как мне было плохо. То есть вы вспоминаете что-то из прошлого. И вот как только вы что-то вспоминаете, это является как раз вашим событием, на которое вы эмоциями реагируете Когда вы что-то вспомнили негативное, ну скажем так, не негативное, а что-то а потом восприняли это как что-то опасное, например, вспомнил, как сегодня кружилась голова, а вдруг у меня проблемы со здоровьем, или вспомнил, как сегодня забыл ключи дома, а вдруг у меня уже проблема с психикой, вспомнил, как люди посмеялись, когда я проходил мимо, а вдруг они смеялись надо мной. Понимаете, о чем я? То есть ваши мысли – это не мысли, просто сами по себе возникшие. Это ваше восприятие того, что за сегодня произошло. Но это только первое направление. Второе направление – это то, что вы планируете уже завтра, планируете в своем будущем. Вперед. Когда вы что-то планируете, например, даже вы можете еще перед сном думать, а как же я сегодня просплю эту ночь. То есть я планирую уже ложиться спать, и у меня уже возникает страх, а вдруг я не смогу заснуть. И вот это, а вдруг я не смогу заснуть, это не мысль, как вы думаете, сама по себе родившаяся у вас. Нет, это ваше восприятие того, какой исход будет в вашем плане сейчас пойти лечь спать. Или, например, вы думаете, а вдруг мне завтра опять будет тревожно, или а как завтра пройдет день, а вдруг я себя с утра буду чувствовать плохо, а вдруг я не сдам экзамен, а вдруг я не справлюсь, а вдруг у меня случится паническая атака. Это не мысли, это ваше восприятие, ваших планов, пойти на работу, пойти и поехать в метро, как-то себя чувствовать в течение дня, то есть вы планируете, что завтра будет новый день, и начинаете в этом плане видеть множество негативных исходов. И это никак не ваши мысли. Это ваше восприятие плана. И вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, что, конечно, у вас возникают тревожные мысли, но это ваше восприятие того, что в жизни у вас происходит на сегодняшний день. Того, что произошло сегодня, того, что вы планируете завтра. И таким образом, каждый раз, когда вы ложитесь спать, вы предоставляете сами себе, начинаете анализировать эти вещи. И если вы хотите, чтобы у вас этих навязчивых мыслей не возникало, вам нужно научиться менять свое восприятие отдельно на свои планы и отдельно к произошедшим событиям. Я много говорил об этом в других своих видео, где вы можете посмотреть о том, как менять восприятие. Есть и видеокурс у меня на канале. Поэтому обязательно посмотрите, над тем, как менять восприятие к событиям. Потому что еще раз давайте подытожим. Когда вы ложитесь спать... Это не навязчивые мысли мешают вам заснуть. Это ваше восприятие того, что уже произошло, либо того, что вы планируете завтра или в будущем. И именно это восприятие и вызывает страх. Именно так у вас каждый раз возникают эти эмоции. И пока вы пытаетесь что-то сделать с вами, своими навязчивыми мыслями, ваше восприятие продолжает создавать страх. Поэтому... Посмотрите внимательно на видео, связанные с работой, с восприятием. Переходите к другим видео, переходите к другим постам. Обязательно делайте это. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем пока.